Приветствую всех на моем канале. Сегодня будем тестировать планетарный миксер фирмы First. Модель FA52596. Машина куплена на розетке. Пришла быстро, без замечаний. Полной комплектации. К важным техническим характеристикам, мерам безопасности относятся следующие. Мощность 700 Вт. Чтобы продлить срок службы миксера, не допускать его работы в непрерывном режиме дольше 5 минут. Перед дальнейшим использованием дать миксеру остыть в течение не менее 10 минут. Советы по эксплуатации. Крюк для теста. Диапазон выбора скорости с первой по третью. Время работы не более 5 минут. Максимальная масса муки 600 грамм. Максимальное соотношение муки и воды 1 грамм муки 0,6 мл жидкости. Лопатка для смешивания. Диапазон выбора скорости с 1 по 4. Максимальное время работы 5 минут. Пенчик. Диапазон выбора скорости с 1 по 6. Максимальное время работы 5-7 минут. Не менее трех яичных белков. Не нужен был миксер для взбивания бисквитов и кремов. Пеку я для себя продажи не занимаюсь, поэтому такой объем и мощность пока более чем устраивает. Для вас я провела следующие тесты. Первый тест. Копейка. Так, классно. Да. Ну, давай на первый Достает. Он не гоняет ее, он достает. Встань сюда, да, я вижу. То есть достаточно. Да, все, выключил. Второй тест. Взбивание белков. сбивание одного белка. Один белок миксер не взбил. Два белка. Уже операция выполняется. Время взбивания – полторы минуты. 3 белка. Миксер работает намного лучше. Взбивание выполнено за 1 минуту. По паспорту производитель рекомендует взбивать не менее трех белков. Третий тест – приготовление бисквитного теста. Рецепт классический. 5 яиц. 150 грамм сахара, 150 грамм муки. Я считаю, что миксер справился отлично. Тест номер 4. Масляный крем. Тест номер 5. Швейцарская меренга. На три белка. 225 грамм сахара тест номер шесть замешивание крутого теста на чебуреки 125 миллилитров воды 250 грамм муки Машина хорошо вымесила тесто, но по звуку было слышно, что идет перегруз. Миксер со своими задачами справляется. Хорошо крепится к поверхности стола присосками. Звук как у обычного миксера. Первые впечатления хорошие. Если видео вам было полезным, ставьте лайки, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал.